И всем привет, с вами Макс Риск. Новое обновление так, на обновлении в Reality Base, подпишись на канал, поставь лайк. Все-таки новая версия 0.18.5, а не 0.18.3. Это новое обновление. Что нового? Приближается новые события Ураганы, ур Хроники, Ураганы Гонки. Хроники, наверное, переигрался в другие игры. Все, Ураганы и гон Гонки. Значит, смотрите, я тут нашел текст и классную превьюшку для нашего канала потому надо пособираем немножко кроме данных всем ну, персонажи, персонажи открываем войны итак значит объявление дорогие обезьяны новое событие идет с новым обновлением все ссылки в описании будут на данный текст новое событие под названием сколон рилья по переводу это циклон ралы ралы Ребят, двигатели. Ребят, двигатели, которые там. двигатели. Выполнение заданий получайте. Потрясающие награды на станциях снабжением. А да, кто еще не знает, что такое станция снабжением, по-моему. По-моему, мы с вами это знаем. сейчас покажу. Так, что такое помощь помочь всем с сам. Так, куда я нажал? Плах какой-то. Ну да, мы к победе идем, конечно, победим. Так, значит, смотрите, флаг Да, им должен нажать, чтобы прям сделать эту вот штучку, да, переместить награды, получить снабжение, это сделать лаборатория, это очень важно. Давай, давай прокачаемся. Держите. Конечно, нужно еще качать лаборатории до второго уровня. И какого у меня вообще уровня я не в курсе. Так, так, так, где снабжение? Это очень важно, да, знаю. Сейчас найду снабжение с полчаса. По-моему. По-моему, вот так нужно искать. И так. Мы уже с вами это делали. Ссылка на прошлую серию в описании. Там было вообще жестко Блин, ну, ага, плах. Давайте поставим. Ух-ох-ох, я поставил плах. Так, улучшение здания. 2 секунды. то чего можно прям везде, что ли прям аж? построить тут кстати можно еще нового персонажа блин друзья вот еще еще не могу найти но еще новый персонаж выбьем мы так давай. новый персонаж новый а, ладно но когда-то не в персонаж даже в ролике может быть в роль... так так подскажите мне снабжение вот это здесь кстати где здесь менеджер подключения штаб бан то стоп ну как такая же такое еще один флаг да друзья тут куча влага можно изменять прям какая-то своя линия смотрите. ладно ладно ладно Я даже не знаю снабжение это оправка не ну значит что нам нужно для этого нам нужен мутаген или убрали кстати вы чего вы его реально убрали? Мутаген! -мо! Стоп! Где мутаген? Где даже собирать где мутаген? Я с вами уже показывал, что тут должна быть мутаген. Эти мутантов убивать вон они этих Эти хиты, железо и мутаген. Алло, где вы убрали мутагена? Блин, это прикольно было. Мутаген. Зачем так делать? Блин. Что ж тебе показывать теперь? С помощью мутакена мы отправляем к ракете, но потом взлетает. Вот он. Цикл. В общем, кто знает, напиши в комментариях. Подскажи нам. Так, дальше. Еще одна новость. Некоторые из наших самых увлекательных игроков создали руководство по игре Edgewebz, то есть э, руководство. Письмо о по помощи, кто играет Edgewebz. И теперь доступно для наших великих сообществ. Facebook, Discord и все остальные. Следующие руководство содержит некоторые предысторию. Бук, книг, информация о космических веках. Игровой процесс и советы по личному росту в Edgewebbs Обезьяны. Вы можете щелкнуть по ссылке ниже. Тоже оставлю. Она может быть давайте в описании, просто у меня как-то не вмещается это все. Чтобы узнать ценности, советы и получить более подробную информацию об игре. Это описании все скину. Э, в общем, закуплен в комментарии. и там пишите комментарии. Там будет. Значит, первая ссылка. Путеводитель Карли Аллена. Когда я переходил, и там куча описаний. На английском еще. Так что придется переводчик найти в программе и там дополнительной информации. И там найдете такой есть так давайте сначала знаете самая любимая любимая тактика пятерочник ну, ладно к пятерке пойдем к этой обезьянке трех уровне так уберем вот такую тактику низко никаких шансов победа деть сложно но мы не сдаемся быстро быстро быстро быстро а, а давай давай сейчас их вообще завалит то будет жестко равные силы давай давай давай там еще третий последним по моему скажите почему так ну, потому что это да, не, не, другой север Я не знаю на ком качаться буду на всех где можно и так через год мы уже все прокачаемся будем на жестком да. ну что я прокачалась не оба 6 верши ставим так через 7 минут прокачаемся лично очень все ссылка в описании и вот тут еще примечание. это значит вопросик знак воскресания Приведение высшее руководство было создано игроками на основе их сообщественного понимания игры. Заявления и личные мнения упоминания в этом руководстве не являются официальным мнением тар 4Fin. Это у них там компания. Такая вот. Можно в интернете найти компании Secret Juvebs. Вроде бы там есть сайты. Но сайтами и все подробности. Вау, ряд про события, да? Очки банды. Но это понятно, что нам можно, это только воевать. А что если будут большие уровни сил воевать и будут с нами, будут, наверное, жестко. как жестко. Это... мне нравится став лайк если тоже так давайте банды ходить там качается прям подарки забраем разбираемся подарки так исследования помощь помощь а уже все музыка такая вот победная музыка то вот качает качать я не знаю что качать и будет все качать что можно потом будем разбираться на стриме но чтобы стрим запустить но я не хочу там три человека это, вот, это очень мало лучше, лучше хай, ролики сделаем это будет наверное самым лучшим подарком так а давайте тогда уберем другую чтобы уже все знаете что когда вы хотите уйти с игры нажимаете вот так вот и все их они там веселятся на так вот искать пищу железо что угодно их отправлять после того как получаем награды -то еще капец будем прокачиваться так поменять какому севере 28 уровень 6. Я везде качаюсь, азик нет. Какие там уровни, кстати? Да, можно сколько угодно это сделать. 233 Ну, 20. Почем? Потому что у меня есть новый персонаж под названием Сансей Curtobi. Куда? Kortoby. Так он называется. А новый персонаж 2 я уже делал обзор уху ху ху тут у нас смотрите сок у нас проблем нас тут один стран говорят все прокачай, или просто капец будет стоп я помню что нужно качнуть вот эту лабораторию я очень хотел качнуть я это помню поэтому помогаем и давай отличить качать и лаборатория потому что у нас нет шансов против всех значит ссылки закоплен закрепленном комментарии будут на данные помощи играет джи там куча советов о вот э, медали кироха вау если собираем медали тем самым соберем очки от бой игре браузтарс там остальные игры тоже ну, почти у всех о медаль Майк. блин не везете на медали ну, там что написано 15 и 3 ресурсы исследования вот самый лучшее на исследование стоп стоп мы сейчас исследуем а нужно знаете что вот именно. Так. Ого-го! Стоп, ого. 15 сразу. Ну если победим, то будет еще сильнее. Но тем самым. И сложно. Но тем самым будут нас больше ресурсов. Это очень хорошо. Так говорят, нужно 4 брать. Отряда, чтобы побеждать всех. Никаких шансов. Ну ладно. Это будет последний ваш отряд. Только успеть. Успеть нужно. Так, сражайтесь, можете, конечно, смотреть, почему-то нет. Я показан. Вау. вау вау это кто кстати сделал а, это ты наш чувачок вау лагает конечно бом бом пушки бом 160 на тысячу капец блин все это была заруба, кстати, чистая сильная заруба. Сумечки. Это из-за того, что мы выигрываем. выигрываем. Так, забираем. бесплатно, что свечка, наверное, четко. Вот каждый день. Так, дальше. Да, вот. Так, строительство. Ладно, я хоть что-то прокачаем. Говорится, что качаешь? Или это просто называем да это просто это неправильно и работаешь у нас или ты спишь а так ты честно блин так нечестно. заберу это все да вниз спали все ничего блин герой давай еще раз это будет очень классно так и у нас теперь какой 15 вы можете атаковать и без мутанта до 16-го. Да, кстати, где этот мутаген? Мне очень нужен. Не, мне нравится мутаген. Там было такое испытание. Неужели залагал? Ну, блин, ну ладно, разработчики. здорово ролик записав этой теме. Так вы не можете послеть. Эх, ладно. Эх, можно, кстати, написать разработчику новую идею. У меня такая идея. Только если вам понравится, приголосуйте там лайком, подпиской. Смотри, какая идея. Смотри, какая идея. Вот, значит, карточный бой в игре GWaves. Создай другое предложение, как суперсел э, Почему бы нет? Почему бы нет? Так будто наверное очень четко. Так, у меня лагает, да? Как сделать для того, чтобы ваш аккаунт JVES не лагал? Выбирайте низко, дайте это эконом. Все. Мать. Меньше воина, по-моему чтобы я тут нажал или что я просто наугад, нажимал режим низкий производительно производительности уменьшает количество отражений солдатов и тем самым игра не лагает а сейчас четко блин ничего снова вот друзья получаем смычок с этой вау, вау вау классно победи мутантов и зарабатывай очки себе на банду давай еще конечно мощно наши воины скоро могут упасть у нас еще план такой говорит. Наш сенсей. Молодец! Ты там и БЖД всех! Ссылки на мои каналы в описании. Также мне есть канал по обзорам аниме. Ссылка в описании. Канал называется Max Risk. Да, такой обычный. Так 3 или 4. 2-4. Последний. Последний 4, на. 2 5 Отлично. Всякий раз справляю бой с обезьянами, мутантами. Ты показываешь свое могущество. Доверяя тебе, армия была лучше моей идеи Вот так. Мудро. Точно. Что меньше воинов, а зато меньше логота. Да. А, карту, кстати, показать. Я бы вам уже показывал. Думаю, ходить хватит. Или вы хотите еще бой. Да, что блин происходит? Я все нажал, чтобы было все окей, ладно. Один раз нажали, все. Что такого разработчики давали что прям лагает? Ну что такое давайте Помощь почему бы нет, случайная помощь. Ну как посмотрим? Да, когда будем отправляться куда-нибудь, куда там в гости, смотреть карту, то, конечно, мы воинов этих всех солдатов чем-то нужно их занять. Они просто энергетические вампиры, чешолит. Куда угодно можно пролезть, они двойными отрядами. Вот вы зря так, зря так делаете, потому что ну, я уже рассказывал, что уже куда-то хоть их чтобы не собирали эти данные ресурсы, хоть что-то пользу вашему клану или Вот вам еще один гайд от меня. Так, черный здесь, красный, синий. Кто круче, по-моему, синий ай яй яй блин. Воевать я бы не хотел, я хотел бы помогать пока что. Блин, друзья, вы чего реально хотите, чтобы помог им? Ч, прикалывайтесь? не не хочу. Что, что не так, блин? А, не лагает. Происходит. Что это такое? А, он центр. Ты такие? Враги? Разведка, атака, да, это враги. Чё их так много? один а наши. О! Не нападать на синих. Чего? не нападать на синих. Механики. Так, чего я за синий? Нападать на синих. Точка Д. Кто посадочку точку D из нашего клона? на да, тут может точка Д поставить. Ладно. Излечить. Так мы излечи, получаем еще некоторые воинов. Как по мне, теперь мы можем отправиться на Слабых войн. Их воина у меня нету. А, есть все-таки. Излечились. О, о, о, о, блин. Стоп, а вы что, там уже все забрали? А, почти все. О, крутяк. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, меня так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, как по мне, мне нельзя воевать. Как я вижу, мне 160 -а сила. Уровень у меня 11 вот Покажу. 12. Герой показать, да. Покажу. О. Мастер, крутоби бе. Но без наш уже делал обзорчик. Даже не почитал. Ох, есть шанс. Давайте почитаем. Давайте хоть два Однако, несмотря на все его боественские таланты, танцор из Рона не никудышный, и это признает к критикам, критикам и простым зрителям. Но еще хуже у него получается петь Однажды он попытался выступить с концертами, но мэрия мэри это штаб какой-то специальным указал запретил ему петь на публику тем не менее сорождание со уважает его за то что вот так удобно за то что он бесчестный число ну, бесчестное число раз защищал свою общину общину я его матчи на арене пользуюсь неизменным популярностью он популярный он поет он помнишь он популярный классный. кстати я хочу <сх> да дайте мне такую аватарочку мне интересно можно ли мне такой вот так так так так так так а так так так так так так так так так этого зеленого на этого, чтобы открыть аватарку аватарку требуется соответственные герои, как во мне он прикольный, желтый фон, так себе зеленый мне понравился. таким разцветным зубок стык Зубастык. микро зубом, ссылка в описании, канал риск старт, это зубастики там, нет, почему у меня нет этих, а Почему? Э, вот и прикольно тоже. Но мне вот так нравится. Почему бы нет? В общем, всем базе просмотра своим. Бу Макс Риск. Наверное, слишком увлекся. Ладно. Пока.